Вот Айзик, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, а я взломаю замки. промыслу естественный порядок, ты, ты так же слеп, как и все. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. В Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Мерсер, теперь у меня есть объект для изучения, и я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Ах. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки, образца в... Заберите капсулы. за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее... Твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэмондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Вы меня поражаешь. держать за каждый вздох ты ползешь вперед ты пытаешься удержать то что было твоим миром но теперь он принадлежит детям найди радость в осознании того что твоя смерть даст им жизнь послушай слышишь она уже близко молись Дневник доктор Келлус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия, но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучение мобилиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой, хотя Амелия Кейн умерла несколько лет назад. Рост клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Добавляю образец 9797 к остальным компонентам. Требуется перемешивание. Отлично. Ай. Давай заканчивай. С это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. -то Точка Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэмонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, да, думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разум Роя. Ты будешь свидетелем. Мое дело должно быть продолжено, и оно продолжится. Я, доктор Келлус Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их, святое величие, по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь неизбежно. больше не увидим это. Я смогла взломать установленную мертвым защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит.